Новые инструменты для активных пользователей Facebook, прекращение поддержки Facebook Analytics и запуск рекламы для стриминга. Привет, это Мария и новости Facebook. Facebook запускает новый инструмент, который позволит публичным личностям, авторам и брендам, а также всем страницам и профилям самостоятельно выбирать, кому предоставлять право оставлять комментарии на их общедоступные посты. Специальное меню позволит открыть пост для комментариев или широкой аудитории, или только тем профилям и страницам, которые отобрали сами авторы постов. Это нововведение призвано дать пользователям больше контроль над их публичными постами и снизить вероятность появления в ленте нежелательных профилей или комментариев. Подробнее о новой функции можно узнать по ссылке в описании под видео. Facebook сообщил о предстоящем прекращении поддержки Facebook Analytics. С 30 июня 2021 года инструмент больше не будет доступен. Информация об этом появилась в справочном центре Facebook for Business. До этого времени можно будет по-прежнему получать доступ к отчетам, экспортировать диаграммы и таблицы, а также изучать статистику. Чтобы экспортировать данные в формате CSV с Facebook Analytics на компьютере, нужно нажать на стрелку в правом верхнем углу диаграммы или таблицы. В качестве альтернативы Facebook предлагает использовать следующие инструменты для бизнеса. Facebook Business Suite. Он позволяет управлять аккаунтами компании на Facebook и в Instagram, а также смотреть статистику по аудитории, контенту и тенденциям. Ads Manager. Он дает доступ на просмотр и редактирование кампаний, групп объявлений и отдельных объявлений на Facebook, а также проверку результатов. Events Manager. Это настройка инструментов Facebook для бизнеса и управления ими. Ссылки на перечисленные инструменты найдете в описании под видео. Facebook объявил о запуске динамической рекламы для стримингового контента. DAS Dynamic Ads for Streaming. Инструмент, разработанный для рекламодателей, желающих привлечь зрителей на сервисы видеостриминга. Этот формат сочетает новый шаблон каталога специально для фильмов и телешоу шоу и модель приоритизации контента, позволяющую предложить каждому отдельному пользователю именно тот сериал или фильм, который с наибольшей вероятностью приведет к конверсии и переходу подписки на сервис. С запуском DOS люди, видящие в своей ленте рекламу разных сервисов видеостриминга, смогут пролистать рекламное сообщение от начала до конца и увидеть персонализированные актуальные для них фильмы или сериалы, подобранные на основе анализа их интересов и предпочтений в Facebook и Instagram. Реклама также может содержать предложение сразу опробовать сервис, подключив бесплатный период, или оформить полноценную подписку. До появления DOS рекламодателям приходилось продвигать каждый фильм или сериал, или телешоу отдельно. Теперь они могут автоматически создавать уникальные объявления для каждого наименования из своего каталога без необходимости настраивать отдельные объявления. DOS – это вариант динамической рекламы Facebook, который решает специфические задачи участников отрасли видеостриминга и кино. Это комбинация нового шаблона каталога, настроенного на продвижение кино и телеконтента, и использующего возможности машинного обучения для рекомендаций именно того сериала или фильма, который с максимальной вероятностью приведет к конверсии. Персонализация предложения производится на основе анализа действий пользователя в Facebook и Instagram. Динамическая реклама DPA автоматически предлагает актуальные услуги или товары тем людям, которые уже проявили интерес к сайту. Динамическую рекламу для стримингового контента могут использовать все сервисы видеостриминга по всему миру. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!